Ну что, друзья, привет. Привет вам из солнечной Турции. Извините меня за такой лайфстайл, куча шумов, цикады, сирены машин, какая-то стройка идет. Дело в том, что я хочу поговорить о наболевшей теме, которая всех уже изрядно подзадолбала, а именно опять про тот же самый пропагандный коронавирус, который никак не хочет отпустить нас. Даже после того, как открылись границы, и люди стали выездными в некоторые страны, вот как вот сейчас в Турции, тем не менее, знаете, доходит дело до абсурда и в тех зонах где а, есть где разметка социальной своей дистанции, и люди просто сходят с ума, если кто-то пытается эту дистанцию слегка нарушить. А в других местах не возникает никаких проблем, хоть бы они даже терлись друг об друга задницами. Вот. Ну так вот, и поэтому хочу сказать, почему, вернее, порассуждать и дать вам э, тему э, для размышлений, почему же в этот раз тот же самый коронавирус, который уже однажды был, если кто не знает, вызвал такую ситуацию. А дело вот в чем. В 2003 году пандемия коронавируса не вызвала такой ажиотации, как сейчас. Вы знаете, но ну, вы наверняка э, знаете про то, мы уже все стали ну, как, экспертами по коронавирусу, что э, коронавирус известен вирусологам уже очень-очень давно. Он входит в число самых распространенных патогенных вирусов, вызывающих УРЗ у человека. Семейство вирусов, включающих на январь 2020 года, а сейчас, может, уже их и больше стало, 40 видов РНК, содержащих вирусов, объединенных в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Не то, что он там, именно корону вот, императорскую напоминает как а солнечную корону, да? К коронавирусам, поражающимся человека, относится вирус sars cov возбудитель атипичной пневмонии. Наверное, слышали про такую, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году. Также, дальше, вирус mers COVID, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году. Ну и, соответственно, вот теперь вирус sars 2 ну, SARS-CoV-2, ответственный за пандемию э, пневмонии нового типа в 2020 году. Это была выдержка из Википедии, но и в более серьезных источниках можно прочитать то же самое. И мир уже переживал встречу с их коронавирусами. Похоже, этот парень с нами теперь навсегда. И с каждым его новым пришествием он все больше и больше напрягается в человечество. А это значит, что никакие карантинные меры... И никакие социальные дистанции не смогут упасти человечество от того, чтобы не проконтактировать в той или иной форме с ним. Это обязательно произойдет. Вопрос не в том, произойдет ли это, а вопрос в том, когда это произойдет. Произойдет это непременно. Даже если появится вакцина, то это и будет своеобразная форма контакта с, с коронавирусом. Понимаете? Так почему же мы сейчас э, переживаем такую ажиотацию? И почему мы готовимся к новой волне и так далее? Обстановка накалена, на мой субъективный взгляд, непонятно, зачем так сильно. И зачем такая избыточная истерия? Некоторые запуганы, просто будут срачками. Я сейчас это здесь вижу, я еще раз напомню, что в тех местах, где есть разведка по социальной дистанции, люди иногда просто сходят с ума из-за того, если кто-нибудь ее нарушит. Люди ведут себя неадекватно вообще многие а ведь в прошлый раз все это произошло и, и прошло гораздо спокойнее и более плавно может это было всего лишь генеральность в репетиции говорю, как вы думаете А в следующем видео я расскажу о том почему обязательно мы с вирусом еще встретимся и не с одним если не с одним так с другим и вопрос лишь том когда это случится